Тебя было бы слишком просто. Они градут твои воспоминания, чтобы мучить тебя. Они выворачивают тебя наизнанку. Ты теряешь одно воспоминание каждый раз. Каждый раз, когда ты вспоминаешь, оно пропадает. Они собираются забрать все. Они больше не твои. Они собираются забрать все, что у тебя есть. Воспоминания призраков. Они принадлежат богам, а не тебе. Они съедают тебя изнутри. Они хотят убить твою душу. хотят оставить. Им не нужно твое тело, им нужна твоя душа. Да. нужен твой разум, да. и они собираются... О, некогда я видел, как чума обрушилась на ледяные северные земли. Бедствие было ужасным, даже самые древние старики не помнили ничего подобного. Люди умирали сотнями. Болезнь унесла почти всех, кто был моложе 40 лет, и многих стариков. Бывало, что умирающие больные женщины рожали детей, и дети, появляющиеся из их чрева, тоже несли на себе знак Мне чумы. Нравится. Это не нравится. Это место, кажется. Что, Что это за место? Это место, кажется, оно... жутким. Жуткое. Оно кажется неправильным. Оно кажется странным. Где, Где оно находится? Где мы? Возвращайся. Это неправильно. Это должно быть неправильно. Это место воняет. Вон он. Дилиан. Свет, иди к нему. Он в доме, где исчезает. Следуй за ним. Не дай ему исчезнуть. Куда уехать? Продолжай идти. Как ты найдешь его? Это просто испытание. Просто еще один тест. Ты просто ты должна пройти испытание, его. и тогда ты найдешь его. Тогда у тебя все получится. Он так близко. Это всего лишь еще один маленький тест. Ты почти можешь дотянуться до него. Ты почти можешь его видеть. Это тест. Like как старые воинские испытания. Делен поможет мне. Запахнение. Она почти taste. чувствует его на языке. А ты чувствуешь? No. Нет? Не беспокойся. Его ощущают не все. It It был теплый весенний день, и она отправилась к реке вместе с Деленом и а остальными. Но вода... Она чувствовала вкус гниения. Только она, больше никто. Она была уверена, что-то было не так. Что-то дурное. Она умоляла их уйти оттуда, но они только посмеялись над ней. Вскоре люди начали умирать. Больше никто не смеялся. Арка. Я не понял, она не такая, как они. Это иллюзия, это магия. Всего лишь еще один обман. Еще один обман, чтобы сыграть с тобой. Продолжай идти. Вода отравлена. А она густая. Воздух отравлен. Зенуа. Месть. Он сломан. Почини его. Ты должна починить его. Как мы собираемся его починить, ты не сможешь попасть в дом, пока мозг не будет починен. Ты должна. Ты должна найти его. Быстро. Попади в дом. Попади в дом и законч это испытание. Оно не закончится, пока ты не попадешь в дом. До того, как он исчезнет, Сенуа, тебе надо попасть внутрь. Северяне рассказывают о полумесяце смерти. Свет в форме полумесяца появляется в доме и скользит по его стенам. Однажды я сам видел полумесяц смерти на ферме. Первым умер пастух, потом там умер гость, потом шесть его помощников, а потом и сам фермер, и шесть его людей утонули в море. Но это еще не конец. Мертвые вернулись, чтобы преследовать живых. Если ты видишь полумесяц смерти, берегись. В этом доме будет смерть. У нее получилось, У нее получилось. Она починила мозг. Она починила его. Ты прошла испытание, отправляйся в дом. Кто-нибудь, может, мне объяснить? А почему так долго не выходили из серии по Хелблей? Ледсплеер, наверное, очень сильно Ты устал. устал всяких новых новинок вышло. Вот-вот, yeah. там много всяких других видео надо было делать. Летсплеер. Yeah, не, play. ну я, я все, конечно, прекрасно понимаю, но все-таки перерыв слишком долго. Но ну, тут не могу не согласиться. Надеюсь, что следующие видео появится быстрее. А, да? а, то нам даже пообщаться негде. Он же только здесь нас выпускает. Мы будем надеяться, ему хоть лайкотик сейчас поставить побольше. Чё, Ой, не, не надо. Не надо, не не надо, надо Знаете, что я не буду вас слушать. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Лесплеер заколебался. Ну Ладно, все, тихо, игра. Игра. Сенво! Иди ко мне. Где ты? Я здесь. Right Я прямо здесь. Где он? Ты внутри? Найди его. Выходи, если он. да. Руны. Сосредоточься. Сосредоточься на рунах. Сосредоточься на рунах. Диллиан! Их слишком много. Они from... идут за мной! Ты умираешь? Где ты? Где мы? Где мы? Слишком, слишком, слишком, слишком, слишком много. Кто-то зовет тебя. Кто? Кто они? Кто-то зовет тебя, почему Где тебя? Ты? Диллиан, что это за голос? Ты слышишь, Дилин? Дилиан, иди к нему. Это не Дилиан. Иди к нему. Это не похоже это на делится спасти тебя. Она, Она умирает! Она умирает. Она умирает. Она всё, ближе, ближе, ближе, ближе умирает. уходи! Вот она Жар. но близко, близко уходи. Сена, уходи. Ты чувствуешь его. Ты умрешь. Ты чувствуешь его. Женя начинается. Умирает. Женя начинается, уже началось. Ты сможешь пройти. Беги! Беги, беги. сейчас! Живы идут! Беги! Здесь и безопасно, беги! У тебя даже нет своего меча. Ты вошла не в ту дверь. Как она собирается драться? Где твой меч? Ты не можешь защитить себя. Что это за существо? Ты не это можешь защитить себя. Диллиан. Диллиан, найди существо. Ты Дилиан! Где мы? Это не дилинное существо. Это безопасно, Я чувствую опасность. Где мы? Я не в безопасности. Ты не вот на что похожа смерть! To be seen. Oh, about to be seen. Пацаны, что происходит? Я что здесь происходит? Трендец, Жод. Что это трыдец, Все, вы паникуете? Вы же просто глаза летсплея. Я не знаю, я просто в роли. Успокойтесь, что? это ему никак не поможет. Никак, тут успокоишься, да посмотри, жёст... что происходит да вокруг! Жёстко. Так, тихо, реплика к главной героини. Они хотят me. убить меня! это oh, игра. О, он еще тут бегать будет, я уже устал. Ну ты умник, это в Это вообще-то не моя да, работа. Да, можно со стороны критиковать. Тем более, Лос-Вэр сам признал, что они не... Разве это является его правданием? Я так этим треком ему дизлок поставил. Помоги мне! Господи, Сева, что ты что кричишь? Ладно, хорошую атмосферу поручить, ребята, затыкаемся. Окей. Тихо, Сенова Что случилось? Они обвиняют меня в чуме Говорят, что я проклята Что, если они правы? Ну, откуда им знать? Они что, боги? Никто из нас не бог Они просто... люди Хорошие люди, просто напуганные, они боятся того, что не могут видеть, как дети, которые боятся темноты. Поэтому они и выдумывают истории, чтобы заполнить пустоту. Но это не делает их проще. Если мой отец был прав, тебе нужно выйти из этой темноты. Пусть все увидят, кто ты, как я увидел. Ты не чудовище. Без тебя тьма сделала меня чудовищем. У тебя получились воинские испытания. Тебе нужен этот меч. Иди, возьми меч. У тебя все получилось мечом. Ты должна взять Теперь, меч. когда Грамм перекован, с благословения Одина, ты можешь войти, как богиня в залы Хельхайма. И противостоять Хейле, как равная. Значит, Диллиан мне помогал. И меч приведет меня к нему. Как при нашей первой встрече.